всем добрый вечер подскажите видна ли презентация там должно быть написано контроль ваших рисков и слышно ли меня хорошо слышно да ну тогда я буду также не громко говорить если меня хорошо слышно отлично вижу что все у вас отлично поэтому давайте начинать я вот хотел еще показать вам один тут слайдик как раз нашел очень мне он сегодня понравился наконец -то начинается то, чего долго ждали. Кто-то боялся, кто-то ждал этого. Начинается такое, я так понимаю, что глобальное падение на мировых рынках. И вот сегодняшние вот такие проценты. Это вот перед вами индекс S&P 500 и компания, которая входит в этот индекс. И как видите, что только один маленький зелененький квадратик здесь присутствует. То есть практически весь рынок начинает падать. Почему я этому рад? Потому что именно для трейдинга, именно для трейдеров вот такое супер падение – это огромные возможности. Я, кстати, планирую провести еще вот вебинар уже, наверное, на своем канале, там через неделю, поэтому, если кто захочет, тоже может присоединиться. Как раз там хотел я вот такую неплановую поговорить именно о, о возможностях трейдеров именно для падения. Ну, квадратик устойчивый, я думаю, что вполне возможно, что в прошлом, а вчера там, либо за вчера было большое падение. Но это что-то связанное с нефтью с газом. Там вообще происходит с нефтью. Сами знаете, что тоже цены сильно упали, поэтому я думаю, что это, скорее всего, какая-то локальная коррекция. Поэтому принципиально вы видите, что все на рынке происходит сейчас вот пока тенденция идет вниз. Сразу говорю по ходу вебинара задавайте вопросы. Я буду смотреть, буду стараться смотреть ваши вопросы. Значит, какие я смогу ответить, сразу отвечу, если что-то пропущу или не успею. Всегда можете написать на почту. Почта в конце будет у вас вебинара, и я постараюсь ответить на все вопросы, которые у вас могут возникнуть. Так, потихоньку еще все собираются, но давайте уже начинать, потому что я всегда говорю, что трейдинг это в первую очередь. Порядок дисциплины, то есть трейдер должен действовать четко, не должен опаздывать. И это очень часто является причиной его удач или неудач в трейдинге. Давайте кратко я обозначу программу, о чем я сегодня хотел на вебинаре поговорить. Значит, Я хотел поговорить о том, что такое вообще трейдинг, как к нему относятся многие и в чем многих ошибка. Хотел бы поговорить, как определить именно вид трейдинга и какие критерии должны быть, которые подойдет именно вам. Дальше перейти хотел бы к основным проблемам трейдера. Поговорить про проблемы, которые возникают у новичков и проблемы, которые возникают у профессионалов на биржевом рынке. Как вообще можно их лечить, какие они могут быть. И дальше уже постепенно хотел бы перейти к использованию роботов автоматизации. В частности, поговорим о роботах, которые помогают торговать именно вручную и помогают соблюдать и выдерживать дисциплину. И более подробно покажу, как работает, как настраивается, ну, как выглядит робот-помощник риск-менеджер, для чего он нужен, как он может помочь вам в торговле и вообще какие виды контроля существуют. Ну, все это продемонстрирую именно на биржевом рынке. Я буду излагать как бы, свою точку зрения, кто-то может с ней соглашаться, не соглашаться, но все это как бы, я прочувствовал на себе, потому что несколько лет я торговал вручную на рынке, торговал на таких инструментах а, большей степени, как Сбербанк и Газпром. Это еще было достаточно давно, когда еще, еще до того, как Газпром был ликвидным инструментом, потом на какое-то время он ушел, стал достаточно таким вялым тухлым и сейчас вот опять... А «Газпром», «Сбербан» тоже очень оба очень хорошие инструменты именно для торговли. Но я больше торговал именно по стакану. Отдельный такой особый тип торговли, который мне очень нравился и которым я, в общем добился определенных успехов. Но мне как бы, почему я от этого ушел? Потому что не хватало ликвидности уже в стакане. Она и сейчас, но вот сейчас вот именно что как раз в связи с тем, что появилась волатильность, появится и движение в стакане, появится много игроков, и все может быть очень интересно. Поэтому призываю вас именно в этот момент сейчас не бросать трейдинг и уделять ему особое значение, ну если, конечно, у вас есть возможность это делать. А давайте сначала, перед тем, как начать и вообще как относиться к трейдингу, хотел бы узнать, что вы приблизительно писали, какой у вас опыт в трейдинге, если не сложно, просто там месяц, год, два. Так, я так понимаю, что люди уже опытные собрались. И, соответственно, я понимаю, что если вы приходите на этот вебинар, то, соответственно, проблемы у вас есть, и проблемы эти нужно решать. Так, отлично. Новичков вообще нет у нас? Все опытные собрались? Это хорошо. Так, уже, наверное, кто-то... Ну, отлично, есть те, кто недавно на рынке. И теперь давайте а, напишите все-таки кто сколько ожи, ожидает получать от трейдинга, кто хочет, ну скажем давайте поделимся кто сколько хочет зарабатывать за год. Давайте не будем говорить там сколько там в день, вот за год сколько вы бы считали, что заработать за год это нормально для вас и вас бы это ну, устроил, скажем как бы не окончательно но по крайней мере вы были бы довольны что хотел бы мне посмотреть какие у вас запросы у кого какие видения вообще может быть кто-то уже кто там год уже у него есть какая то статистика сколько он уже заработал за год ну или потерял ну я так понимаю что нужно приходить на биржевой рынок с единственной целью заработать то есть других ну, можно, конечно, прийти сюда, поиграть, как бы получить какой-то драйв. И многие приходят, я знаю, есть люди, у меня знакомые, которые на рынке больше меня уже порядка 15 лет, и 15 лет уже сливают потихоньку. То есть для них рынок это фактически является как казино. Ну, как бы в абсолютных величинах мне сложно определить, потому что заработать там, скажем, 50 тысяч с 20 миллионов – это одно, а заработать 50 тысяч с 10 тысяч рублей – это совсем другое. Так, но это хорошо, что у кого-то есть возможность полностью посвящать себя трейдингу. Но хорошо бы было бы еще лучше, если бы у вас был для этого еще какой-то параллельно источник дохода. Потому что вы полностью уйти в трейдинг и сделать ставку, ставку на то, что вы точно здесь будете зарабатывать. Это достаточно непростая задача. Терять и восстанавливаться. Ну, отлично. Так, все понятно. Давайте тогда, значит, вот начинать. Итак, первый вопрос, который хотел бы поговорить, как можно вообще относиться к трейдингу. Но, к сожалению, вот, не знаю, бытует такое мнение, пошло оно еще с Форекса, что трейдинг это достаточно легкий способ заработать денег. И очень легко в этом убедиться, если посмотреть на любой график, на график, на историю. И там абсолютно четко и понятно и видно, где нужно было покупать, где нужно было продавать. и... А для многих это как раз ответ на вопрос, что здесь действительно легко заработать. И очень часто я даже, вот, когда встречаюсь с своими одноклассниками, с друзьями, что многие смотрят на трейдинг и считают, что ну вот вы там трейдер, там круто, значит, ты зарабатываешь там огромные деньги, что у вот, тебя там куча свободного времени, и вообще все у тебя прекрасно. Но, к сожалению, вот, это абсолютно нелегкий способ заработать денег. Это также не игра в свободное от работы время. Если вы хотите, что вы будете там, с 9 утра там, до 6 работать, а потом придете и вечером с 8 до 10 поторгуете, заработаете денег, я вас уверяю, вы никогда не станете трейдером, и вам будет ну, очень тяжело. Во-первых, вы психологически уже будете уставшие после работы, а трейдинг, он требует особенно торговля руками, требует большого эмоционального напряжения. Многие рассматривают трейдинг как дополнительный источник дохода. Ну, этот вопрос, да, действительно, это можно рассматривать. Но с моей точки зрения, более правильно это рассматривать как, во-первых, возможность сохранить свои средства. При помощи трейдинга можно, в частности, как один из самых надежных способов, это заменить банковские депозиты, у кого есть. Потому что я считаю, что если вы... Занимайтесь трейдингом, у вас хотя бы есть терминал КВИК, у вас не должно быть практически банковских депозитов. Это устаревший способ хранить деньги. Есть более продвинутые способы, в частности, это использование облигаций для того, чтобы получить много плюсов и не получить минусов. Я сравниваю относительно банковских депозитов. И я рассматриваю, и рассматривать трейдинг нужно только с позиции, что это бизнес. И это достаточно сложный бизнес. И он намного сложнее, чем открыть там, кафетерий. Там, намного сложнее, чем открыть какую-то мастерскую по ремонту машин. Здесь все очень сложно. Здесь все не так все адекватно, как кажется. Поэтому действительно нужно рассмотреть только как бизнес. Но трейдинг открывает возможность инвестировать и приумножать ваши деньги. Вот если вы открыли, например, ну, или у вас есть пусть небольшой, но стабильный источник дохода, то трейдинг позволяет вам инвестировать, приумножать деньги. Если у вас есть возможность больше уделять времени, то тогда у вас есть возможность еще заниматься больше спекуляциями. Спекуляции, да, они могут приносить, особенно на начальном этапе, этапе больший процент. То есть там можно спекуляциями зарабатывать и 50, и 100. И были года, когда мы зарабатывали по 300-500% годовых, но это будет не всегда, и по мере роста ваших вложений, ваших сумм, которые вы захотите использовать, этот процент будет однозначно снижаться. А гарантия облигаций, вот вопрос, отвечая относительно банковских вкладов. Ну, Во-первых, облигации вам не нужно ждать и ограничивать себя сроком, что вот вы делаете вклад, и вам нужно там на год или на три года деньги не забирать. Если вы их забираете, вы теряете накопленный процент. Облигации такого нет. То есть вы можете в любой момент забрать и забрать уже с процентом. Плюс вы можете отобрать облигации и оценить надежность вот этого заемщика, как бы, кто вам дает, у кого вы, кому вы даете деньги в долг. Потому что облигации это вы даете деньги в долг. Ну, ликвидность, неликвидность, для этого есть специальные инструменты, в частности, есть вот у нас роботы, которые позволяют неликвидные облигации легко покупать. Ну, в частности, у нас очень неликвидные муниципальные облигации. А обладают они фактически теми же гарантиями. И государство пока еще не допустило ни одного дефолта но вот за последние там, 20 лет муниципальных облигаций. И процент вы там можете получить гораздо выше, чем если вы будете брать и открывать банковский вклад в надежных банках. Плюс в банках вы ограничены суммой, которая страхуется. Миллион четыреста. Для кого-то это может быть большая сумма, но для некоторых это может быть достаточно маленькая сумма. То есть кто-то вкладывает больше суммы, тогда для них банковские депозиты менее, еще менее привлекательны. Но это отдельная тема. Просто я хотел бы вот именно остановиться на том, что это сложный бизнес, но который открывает вам новые интересные возможности. Вот по видам трейдинга. Я здесь выделил 8 типов трейдинга, типов торговли. Я думаю, вы их всех знаете. Ну, первый тип – это высотная торговля, куда нам с вами, как простым смертным, наусоваться не нужно. То есть это вообще отдельный бизнес, потому что все высокочастотные торговли, но ну, это имеется в виду там несколько операций в секунду, вам нужно открывать и устанавливать свое оборудование, непосредственно минуя вашего брокера, непосредственно на бирже. Потому что скорости там огромные, и не имея больших скоростей доступа к бирже, вы не сможете там конкурировать с другими профессионалами. То есть это отдельное... Ну, такая каста, которая занимается высокосудовательной торговлей. Если вы используете терминал Quick, забудьте про эту торговлю. Следующее скальпинг и внутридневная торговля. Я так понимаю, что здесь есть те, кто занимается внутридневной торговлей, потому что как раз вот психология, она очень сильно влияет именно на внутридневных трейдеров и часто приводит к таким вот катастрофическим результатам, когда трейдер не, спра не справляется со своими эмоциями, и это сказывается губительно на его торговле, на его результатах. В последнее время вот именно скальпинг, внутренняя торговля, все переходит на автоматизацию. Все сложнее и сложнее. Вот если там 5 лет назад я мог руками по стакану взять что-то а, заработать, какой-то процентик себя урвать, то сейчас это становится все сложнее и сложнее. Либо вам нужно долго просиживать, смотреть там, в стакан, чтобы найти хорошую сделку. Либо нужно использовать э, роботов. Роботов, которых в стакане сейчас становится все больше и больше. Следующее это уже среднесноч... среднесрочная торговля. Здесь уже можно и руками вполне работать. И это сделки, которые по сути переносятся э, через ночь, уже могут переноситься. Дальше по мере удержание сделок идет позиционной торговля то есть здесь вы уже можете открыть это может быть не только акции это уже могут быть это какие-то фьючерсы но фьючерсы они просто дешевле обходятся поэтому именно вот торговля среднесрочная, позиционная можно работать с фьючерсами и здесь уже вы позицию можете удерживать несколько дней здесь уже и профит у вас побольше и но и стопы должны быть соответственно побольше Сразу хотел узнать там вот такие термины, как стопы, профиты, никого не возникает с этим сложности. Но я понимаю, кто год на рынке, нет. То есть нет таких людей, которые меня не понимал. Если есть, напишите. Я просто на этом тогда могу более подробно остановиться. Призываю всех не стесняться задавать ä, вопросы. Если они вам, даже вам покажутся глупыми, я не вижу в этом ничего плохого. Если вы сюда пришли, вы пришли получить что-то, какие-то знания, какие-то новые навыки, поэтому задавайте на любые вопросы, я готов ответить и буду отвечать. Следующий отдельный вид трейдинга, который стоит, это опционная торговля. Вот опционы, они с одной стороны могут приносить очень хорошие результаты, можно очень хороший там, процент на них зарабатывать, но с другой стороны я бы, во-первых, не рекомендовал их, кто на них не работал, сразу работать на большие какие-то суммы счета, вот для начинающих, Опционы очень интересная тема, потому что действительно есть возможность э, достаточно неплохо разгонять свой, так называемый такой термин, не очень я его люблю, разгонять свой депозит. Потому что там можно получить так называемое больше плечо. Почему мы любим фьючерсы, там можно получить плечи. То есть дополнительно открыть позицию, которая гораздо больше, чем у вас денег на счету. Но вот опционы одна из таких возможностей. Опционы это отдельная тема, сложная. Но с ней надо как-то познакомиться и попробовать. Я считаю, что нужно попробовать различные виды трейдинга, если у вас есть такая возможность, и дальше выбрать для себя 2-3 направления, которому вы уделите особое внимание, которое будет с вашим основным направлением. Для меня опционы, я больше работаю от покупки, потому что нет времени отслеживать Опционы тоже требуют времени, нужно их отслеживать. Следующее, арбитражная торговля. Ну, тут нужно разделять, я называю и то, и другую арбитражом, но есть классический арбитраж, который подразумевает арбитраж между одним и тем же инструментом, ну, скажем, на разных биржах. Скажу сразу, здесь даже не ищите ничего, никакого профита, это только для тоже профессионалов на текущий момент. А вот статистический арбитраж между похожими инструментами, например, там, ну, Сбербанк, там, и э, Газпром, опять же, да, вот раньше было, но сейчас это уже меньше, они коррелируют, э, скажем, обычные и привилегированные акции. Вот, опять же, есть у Сбербанка, есть там у Сургут газа, Вот эти инструменты можно, могут быть интересны для статистического арбитража. Далее, торговля облигациями. Я считаю, что торговлю облигациями нужно, по крайней мере, каждый трейдер, уважающий себя, должен представлять, что такое облигации. Опять же, это замена банковских депозитов. И это тоже может быть очень интересно. И, по крайней мере, вот здесь можно, опять же, построить безрисковые стратегии. И последний вид, который я выделяю, тоже называю трейдингом, некоторые выделяют его отдельно, это инвестиции. На текущий момент, и с моей точки зрения, это самое интересное, что может быть в трейдинге. Но я считаю, что прийти сразу к инвестициям готов не каждый. Я тоже очень долгое время отвергал инвестиции, считал, что это не мое, что с этим это совершенно не нужно. Но когда я понял возможности действительно, какие открывают инвестиции, то я для себя понял, что это направление, которое будет занимать основной и занимать текущий мой основной приоритет в моей трейдинге в торговле. Не самый. Доходный по процентам, но самый ключевой в моем, в моем трейдинге. Так, давайте посмотрим вопросы, есть, так, большого плеча большой риск, да, это практически всегда так бывает. Квик не дает сделать шорт, пробу на разных акциях. Ну, я так понимаю, что здесь не, проблема не с квиком, а с брокером. Некоторые брокеры дают шортить. Некоторые не, не дают, это надо у брокера узнавать. И какие-то облигации можно открывать в шорт какие-то нельзя. Это зависит от вашего статуса, там, квалифицированного инвестора, нет. Это нужно у брокера, точнее. Вопрос здесь не в квике. Фьючерсы можно шортить все. То есть любой фьючерс можно шортить и покупать, и продавать. А во что я инвестирую? Я инвестирую, естественно, в акции, в акции в облигации не только российские, но и зарубежные. В частности, да, есть у меня и золото в портфеле. Ну достаточно, я достаточно у меня агрессивный есть портфель, есть более-менее сбалансированный. То есть инвестиции в различные инструменты, все которые для меня представляют интересы. Россия и зарубеж. Ну я не знаю, брокер, наверное, демо счет можно у всех получить. По счету я еще отдельно скажу, насколько он нужен для вас. Ну, брокера закрыли шорты, это правильно. такие кризисные моменты, но они могли закрыть только по акциям. По фьючерсам, естественно, шорты закрыть нельзя, иначе тогда просто сделок не будет, потому что на фьючерсах всегда есть покупатель и есть продавец, иначе сделка не состоится. А на акциях я считаю, что шорты закрыли, ну и хорошо, потому что ну, я никогда не шарчу на акциях. Я считаю, что шорт на акциях – это непростительное дорогое удовольствие. Вот такая моя точка зрения. Так, поэтому вопросов нету. Ну, я могу показать просто на сайте, где вот эти вот я рассказываю про различные типы торговли. Да, вот красивая картинка. В разделе курсы. Вот здесь вот это все, все можете посмотреть. Есть различные курсы практически по всем направлениям. То есть вот есть пассивный доход там по это по инвестициям инвестиции россии мировые инвестиции вот три курса одни из последних которые я записал и кстати сразу скажу что вот есть пассивный доход это индекс на инвестирование и сейчас на канале бесплатно выкладывается ну, уже по моему 6 уроков сейчас выложено и будет порядка 40 уроков в бесплатном доступе а постепенно в течение этого года выкладываться поэтому если у вас инвестиции вы не занимались, не знаете, что это такое. Ну, посмотрите, попробуйте начать смотреть. То есть это вот, я считаю, что пассивный доход, вот этот курс, он подойдет каждому. То есть это по силам освоить каждому и зарабатывать на этом может каждый. В отличие от как раз спекулятивной торговли. Ну и дальше можете вот в разделе курса здесь посмотреть, что-то найдете. На любые вопросы готов ответить. В частном порядке, если потом возникнут по каким-то материалам. На самом деле сейчас вот проблема не в том, что какой-то вот информации там нельзя получить. Сейчас наоборот возникла в связи с тем, что все, кому не лень, выкладывают кучу информации, особенно базового уровня, в интернет, там, YouTube, там сайты, какие-то странички. И там она одна другой противоречит. И у людей, которые пытаются бесплатно вот надергать оттуда отсюда, у них однозначно через месяц, через два сформирую, получается такая полная каша в голове, которую потом разгребать еще хуже. Если вы хотите вообще понять, что такое там трейдинг, начните, возьмите какой-то один источник. Я не говорю, что это обязательно должны быть там мои курсы, но просто возьмите один источник и ориентируйтесь на него. Потому что если вы будете дергать там с разных источников, у вас точно будет каша, потому что все, каждый тянет свою сторону, и вы, у вас вы просто не поймете вообще, что такое трейдинг, как торговать. Каждый имеет свои подходы, и подходы могут быть противоречия друг другу, но они могут идти и тот, и другой правильный, с точки зрения трейдера. Потому что основной критерий это приводит это к профиту или нет. Так, так, марс, фьючерс, СНП, ну фьючерс, понятно, сегодня СНП остановились, там торги, поэтому, может быть, что-то и закрыто, в чем больше сложность в акциях и фьючерсах, абсолютно нет сложности акции акциях и фьючерсах, просто надо понимать, что это такое, на фьючерсах, если хотите внутри дня, это будет немножко дешевле, и, соответственно, главное, выдерживать риски. Ну, я потом вам скажу, какой курс я могу порекомендовать бесплатный, посмотреть, с чего начать. Я думаю, может быть, кто-то уже смотрел мой курс по техническому анализу. Уйти в инвестиции, торгов, стратегии. А почему я ушел в инвестиции? Объясняю, потому что инвестиции – это то направление, которое масштабируется, неограниченно. И да, куча различных стратегий, куча различных роботов, но, во-первых, за ними нужно смотреть. Их нужно все равно там как-то контролировать. И плюс каждый робот это какой-то ограниченный все равно ну, денежный капитал, который можно на него выделить. И на нашем, например, рынке ну и в основном-то роботы для российского рынка. Можно выделить там торговать там на 50 тысяч, на 100 нам, на миллион. Но с ростом средств уже там на 2 миллиона ну с трудом я как бы Представляю, что можно какую-то стратегию так вот легкую запустить. Уже нужно за ней смотреть, нужен отдельный человек, который за этим наблюдает. Поэтому я не бросаю автоматизацию, продолжаю заниматься, но для меня это становится, я а почему не основным? Потому что я вижу, что на инвестициях я могу заработать намного больше, и это подтверждают действительно примеры самых богатых людей на, на планете. И можете посмотреть, вот начать бесплатный курс смотреть по пассивный доход. Там я как раз все эти примеры привожу и рассказываю, почему именно инвестиции и что, почему это для меня интереснее. Ну, мне это Интереснее даже в плане того, что я смотрю различные компании, смотрю, как они работают, изучая их внутреннюю структуру. В частности, смотрю отчеты. И именно не новости, которые выкладывают люди, которые очень часто только рекомендуют, советуют, но сами не сильно разбираются. А именно смотрю компании, как они работают. А масштабируются инвестиции. Это значит, что вы можете вкладывать туда как 50 тысяч рублей, так и 50 миллионов, так и 50 миллионов долларов. И вы всегда найдете, куда вложиться и где а, можно ваши деньги использовать так, чтобы они приносили вам а, как бы пассивный доход. А, пар плюс инвестиции во время обвала – это именно тот момент, когда инвестиции имеют особый приоритет. Приходите вот на вебинар, а, я как раз буду рассказывать эту тему, почему именно во время обвала а, супер возможности открываются для инвесторов. Именно самый идеальный момент. Ну, давайте мы немножко отвлеклись просто от темы. Давайте я сейчас продолжу, потому что у нас все-таки тема сегодняшняя – это психология трейдинга. Значит, давайте теперь поговорим, какой стиль подойдет именно вам. То есть, вот я вам рассказал, какие бывают виды трейдинга, их огромное количество, но нужно определиться по основным, вот, я считаю, критериям. Во-первых, наличие свободного времени. Если вы хотите торговать после работы, то у вас ручная торговля, наверное, не пойдет. Потому что это будет, во-первых, психологически тяжело. И ручной торговли, если внутридневной, вы должны уделять гораздо больше времени. А Тем более она идет, ну, с моей точки зрения, все мои самые лучшие сделки всегда были до обеда. До 12 часов я их открывал. Все, что я открывал ближе к вечеру, все было всегда хуже и в большей степени были убыточными. Дальше. Критерий – это наличие свободных средств. Если у вас там предел в пределах 50 тысяч рублей вы выделяете, то, конечно, здесь нужно начинать смотреть, можно и в сторону опционов, и какой-то спекулятивной торговли, и скальпинг. То есть здесь возможности именно огромное количество. Потому что денег немного, и потери этой суммы, они не скажутся критично. Одно дело, если вы продали бизнес и инвестировали 50 миллионов в рынок, и потеряли их, это критично это большие эмоции большой стресс и так делать нельзя а второй если вы инвестируете там небольшие суммы то да, а здесь уже не будет это все для вас критично следующий пункт склонность к риску к сожалению до того как вы почувствуете что такое риск и что такое потеря там огромные суммы, но сегодня там, в связи с тем, что рынок меняется, я потеряю вот, несколько тысяч долларов. И для меня это нормально. Я понимаю, что я их заработаю, когда рынок развернется и пойдет в обратную сторону. Для меня это нормально. Потеря там день потерять там, 5 тысяч долларов. Для меня это абсолютно нормальная величина. Для кого-то, может быть, это критично. Ну, просто а такие крутые виражи, такие крутые заходы рынок совершает не каждый день. И пока вы это не почувствуете, никогда не узнаете. И следующий важный момент – это горизонт инвестирования. Если вы хотите там, заработать в течение года, это одно. Если вы планируете постоянно вкладывать в рынок, то да, здесь можно там, смотреть э, сторону инвестирования. Если вы, деньги вам в течение года могут потребоваться, то тут о никакой инвестиции речь нет. Это уже спекуляция, это уже торговля. Использование может быть, ручной, может быть, автоматизированной системой, и то, и другое. Дневки нельзя торговать после работы. Но ну, дневки можно торговать после работы, я так делал. Но, во-первых, вы должны понимать, что если вы смотрите дневной график, у вас достаточно большие риски. Чем больше таймфрейм, тем больше у вас риск. И готовы ли вы ставить большой стоп, а дневки подразумевают достаточно большие приличные стопы. Опять же, зависит от ваших склонностей к риску. И одно дело набрать статистику вашей торговли на минутных когда вы, графиках, когда вы там, там по 30, по 20 сделок в день можете совершать. Другое дело дневки, когда у вас сделка может там полгода быть. Вы там три года на рынке, вы совершили там 20 сделок. Никакой речи вообще о статистике еще не идет. То есть вы даже не понимаете, к чему ваш трейдинг может привести. Так, вы закрываете или держите? В смысле, что я закрываю, что я держу? во время баллов я не хеджирую позиции я не пытаюсь продать заранее потому что никто никогда заранее не знает ну давайте по инвестициям а здесь нужно отдельный вебинар проводить я на но ну, опять давайте сейчас просто покажу что на на сайте на главной страничке вывешивая анонсы когда какие бывают Здесь вебинар. Сейчас вот у нас как раз вебинар, на котором вы присутствуете, идет. И это отдельная тема для разговора. Вообще, трейдинг, он в принципе не адекватен относительно другого бизнеса. Здесь, когда все продают, надо покупать. Когда все покупают, надо продавать. И кто бы что ни говорил, никто никогда не может угадать, когда будет обвал. Обвал ждали уже. Мы лет пять ждем обвала, а его сегодня первый обвал, который вот предрекли, последний на своей памяти помню. Это выбор Трампа. Когда Трамп пришел, все сказали: "О, это предвестник обвала". И действительно, обвал был целый день продолжался, если не два. После этого мы пошли вверх и до сих пор вот до последнего момента шли, шли, шли вверх, несмотря на кучу различных заверений аналитиков, что вот-то он отвал-то уже перед нами, и некоторые активы за это время у меня выросли там на 50-100%. На то есть если бы я спольз... следовал бы рекомендациям, я бы тогда еще зашортил и уже был бы э, в огромном минусе. Так, то есть вот эти вот моменты вы должны учитывать, когда выбираете свой стиль торговли. Чем больше у вас времени, тем больше у вас возможностей подобрать под себя различные типы трейдинга. Теперь давайте вот про основные проблемы. То есть видов торговли много но проблемы они сказываются ну при любой торговле и в том числе при автоматизации первый что вам потребуется для того чтобы вообще остаться трейдером это терпение и мотивация вот без этого вы на рынок когда пришли без этого вы там не останетесь следующий важный момент который я считаю это дисциплина дисциплина может быть, можно ее поддерживать при помощи, и сегодня я про это расскажу, при помощи автоматизации, при помощи роботов. И то, что у вас будет мало, когда вы пришли, это опыт. Чем, дольше, чем больше у вас будет терпения, чем больше вы замотивированы, у вас будет дисциплина, вы научитесь быть дисциплинированным, и вы будете приобретать опыт. Противостоять вам будут те самые добрые наши эмоции это страх и жадность вот они вас будут преследовать в любом виде трейдинга будет опционная торговля будь это скальпинг всегда они будут вас захватывать будь это инвестиции То есть с этим надо научиться жить и вот во время э, для инвесторов сложнее ну точнее невозможно автоматизировать ваши эмоции а вот внутри дня эмоции очень легко берутся под контроль при помощи робота. Сегодня про это расскажу. Я покажу, как это делается. Достаточно это просто. И тут действительно можно себя держать Вежу в рукавицах. И вы, главное, что вы, когда вы вне сделок, вы всегда замотивированы, дисциплинированы, и все у вас хорошо. Как вы вошли в сделку, все у вас понеслось. Надо выходить или надо добавляться. А вы вышли, а зачем я вышел? Я думаю, что все, кто здесь присутствует, с этим успели особенно кто уже год на рынке успели с этим познакомиться я прекрасно вас понимаю сам через это прошел и понимаю что такое впасть в тильт теперь по поводу вот мотивации как раз сейчас я хочу вот показать вам следующий слайд это статистика просмотра курса по техническому анализу это бесплатный курс я рекомендую кто не смотрел посмотреть его ну вот смотрим статистику курс состоит из семи уроков достаточно большие такие уроки там информации очень много там много часов длится смотрим первый урок просмотрели сейчас вот на текущий момент порядка 120 тысяч человек при этом очень много к нему там лайков, да, людям нравится, они пишут, да, все классно, хорошо. Теперь давайте смотрим следующий урок. Его просмотрели чуть больше 40 тысяч человек. Смотрим следующий урок. 40 тысяч человек, то есть это люди, которые уже, им значит первый урок понравился, значит они уже смотрели второй, не просто, не случайно. Они смотрели, потому что первая первой части их заинтересовала и им это надо. Третий урок смотрит уже порядка 30 тысяч человек. Четвертый, 20 пятый там порядка 15, шестой порядка 7 и седьмой там порядка трех тысяч человек. И составил это 3,6%. Вот это вот как раз подтверждение той статистики, сколько трейдеров остается на рынке. То есть большинство, которые приходят, у них нет достаточной мотивации. И я вот тут зачеркнул 3,8, 3,6, 3,8 было, я смотрел, когда было 80 тысяч просмотров, и вот 3.6 снизился еще процент когда вот сейчас стал 120 тысяч просмотров то есть вот он процент замотиви трейдеров с хорошей мотивацией если вы даже бесплатный курс который ну, сделан на основе там книги швагер это был составлен то есть это такая выжимка с моими личными комментариями и опытом вот такой процент дошел до конца. Поэтому как мы можем говорить там о какой-то э, мотивации? Мотивации нет, поэтому у вас неудача на рынке. Хотите после работы два часика торговать? Не получится. А психология, она очень простая. Мотивация того, что вам это нужно. То есть люди даже не готовы пройти через себя и заставить себя просмотреть курс, который нужно, который необходим для того, чтобы начать торговать. День был назад вебинар, там говорили, что роботы лучше не пользуются, так как они сливают чаще. Ну, значит, соответственно, такие, ну, понимаете, вот хороший вопрос: что значит сливает? Вот вы приходите на рынок. У вас есть какая-то стратегия или нет никакой стратегии? Если у вас нет никакой стратегии, то едва ли вам удастся что-то добиться. Если у вас есть какая-то стратегия. Вот я, моё, чёткая, моя четкая позиция, я в этом уверен, что ее можно всегда автоматизировать. Если автоматизировать вашу стратегию нельзя, у вас ее просто нет. И никто мне не докажет обратно. Можно тысячу там, на вашу стратегию навесить вариантов, что вот здесь вот можно продать, а если рынок будет такой, то можно не продавать. Это значит, что у вас просто субъективное мнение, и вы в момент, когда у вас будут захлестывать эмоции, точно совершите неверные действия. На ссылку по теханализу открываете YouTube и пишите «Технический анализ». И этот э, картинку у вас будет там выскочить сразу, этот курс, он там в топах. Вот сейчас порядка там, 120 тысяч просмотров, он всегда выскакивает, можете посмотреть. Если найдете, можете на почту написать, в конце вебинара будет ссылочка, и вам просто отправит техподдержка. Так, психология поведения – это экономика. Ну, не совсем понимаю вопрос. Ну, в экономике как бы тоже присутствует психология. Она везде, в любой сфере деятельности. От этого никуда не денешься. А не робот сливают алгоритм, который за Пузде. А вот это абсолютно верно. Сливает не роботы, а сливает алгоритм. Одно дело, если робот составлен они а грамотно и какой-то там косяк, это тоже может быть. И это доказывали куча примеров есть на лучший частный инвестор, можете посмотреть, роботы, которые стабильно шли вверх, и вдруг какой-то момент просто кривая доходности обрывается и идет к нулю. Такое тоже случается. То есть это уже техническая ошибка. Но мы говорим, я так понимаю, что про алгоритм, и я считаю, что если алгоритм он рабочий, то наоборот, именно человек может, поддавшись эмоциями, слить достаточно быстро у меня рекорд я 15 про где-то 20 процентов за 15 минут сливал от своего депозита а, пиццы особенно американских жильцах обвал ну, это уже вообще отдельная тема для разговоров переноси нужно смотреть конкретную компанию я никогда не анализирую область в целом потому что в любой области всегда есть хорошие акции плохие есть дешевые дорогие и здесь Именно слово «дешевые» и «дорогие» – это не, не связано с ценой. Немножко не так в инвестициях. Не цена, самое главное. Обвал – это хорошо. Но с моей точки зрения. Еще, кстати, вот был вопрос. Как раз у меня про это хотел сказать. Что есть ли там демо-счет? А зачем вам демо-счет? Я считаю, что демо-счет нужен тем, кто разрабатывает торговых роботов. Я пользуюсь демо-счетом, потому что я не хочу свой счет слить, пока я робота пишу, пока я исправляю его ошибки, пока у меня там поиск алгоритма, вот мне нужен демо-счет. Научиться нажать на кнопки час, вот максимально час вы должны потратить на работу с демо-счетом. Затем торговля на реальном счету. Кто вам советует учиться на демо, а торговать на реальном счету, вы получите вот такой вот следующий результат. То есть вы... Когда перейдете с демо счета на реальный, у вас появляются эмоции. И вы начинаете торговать не так, как до этого. Если вы учитесь на одном контракте торговать, а на боевой счет там, и переходите сразу потом на 50 контрактов, там, в 10-50 раз увеличите размер для торговли, у вас тоже непредсказуемые действия, даже при наличии той же стратегии. Сколько счетов я слил? ну Я до конца никогда не сливал. Сейчас вот как раз хотел про это рассказать. Вот такой слайд. Я сразу прошу прощения за слайд, потому что сегодня на компьютере, где не установлен Microsoft Office, и у меня весь, все мои презентации, они вот такие корявые, все картиночки поехали. Поэтому вот такие вот они стрелки, какие мне удалось восстановить. Каждый трейдер, может и очень часто прекрасно себя контролирует, когда у него небольшой депозит, когда он только начинает торговать. Ну, давайте возьмем внутридневную торговку. То есть у вас небольшой депозит, вы там, пусть 50 тысяч рублей, вполне деньги, которые, если вы даже полностью потеряете, вы их все-таки сможете заработать. Ну, кто-то за день, кто-то за месяц, кто-то там за три месяца. Вся, сейчас, к сожалению, по-разному у всех доход. Вы находитесь под контролем. У вас какой-то убыток там, скажем, торгуем мы на 50 тысяч, давайте для примера возьмем. Убыток там 500 рублей. Вы абсолютно нормально на это реагируете. И депозит у вас 50 тысяч. Вы понимаете, что вы под контролем, спокойно торгуете, без всяких там э, э, эмоций зашкаливающих. Но в какой-то момент вы решили, что вот у вас все нормально, вы месяц поторговали, заработали там 10%. Хороший результат. А, кстати, там так и не прокомментировал по процентам, но... Если интересно, скажу, сколько я считаю нормально. Итак, вы решили увеличить депозит. И вы делаете, открываете на 500 миллионов. там, Не знаю, какой-то там появились у вас деньги дополнительные, открыли на 500 тысяч. И начинаете торговать. И вот в этот момент вы пересекаете так называемый болевой порог. Вы перестаете себя контролировать. Вы заходите даже, может быть, по той же стратегии правильно в позицию, ну нельзя говорить правильно-неправильно, не правильно. по стратегии заходите в позицию, и у вас уже маржа там не 100-500 рублей, а у вас маржа становится там 15-20 тысяч в моменте скачет. Плюс 5, минус 5 тысяч, плюс 15 тысяч, минус 10 тысяч, плюс 20 тысяч. И вот здесь вы теряете на собой контроль. И дальше вот этот так называемый болевой порог, но у всех разный, какой-то момент трейдер может потерять контроль. Я тоже э, с этим сталкивался, терял над собой контроль, впадаешь в некий тильт и начинаешь торговать просто бездумно. То есть рынок дернулся вверх, ты покупаешь, он дернулся вниз, ты продаешь. И получается вот такая торговля в пиле, на которую деньги сливаются очень быстро. И для всех есть некий ну, для некоторых вообще нет верхнего порога, когда человек останавливается. То есть, я в какой-то момент все-таки останавливаюсь, потому что я понимаю, что я потерял слишком большой процент от счета. То есть счет, который, тот процент, который я зарабатывал в течение, скажем, месяца или двух, я понимаю, что я его сливаю и сливаю в течение 15-20 минут. И здесь включается уже следующий барьер. Я снова беру себя под контроль и позволяю, и могу уже закрыть терминал, а от него больше не торговать. Вот это потеря контроля, в какой-то момент человек уходит на физический уровень, то есть на уже биологическую основу он уже не контролирует. Мозг отключается, и вы находитесь в бесконтрольном состоянии до какого-то момента. Может быть, вас кто-то остановит, может быть, у вас закончатся деньги на счету. То есть вот в какой-то момент такое может случиться. И вот именно поэтому торговли на, почему я говорю, на дневных графиках сложно торговать. У вас нет статистики, как вы себя вели при больших просадках. У вас нет, например, я думаю, многие не застали, естественно, кризис там, 2008 года. Когда я приходил на рынок и приходил со своей стратегией. То есть вот так случалось. Ну, счетов сколько я слил, до конца ни одного не слил. Так, работа, роботы к демо-счету IB. Нет, все вот... Роботы, которые рассчитаны, они именно рассчитаны на работу с российской биржей, то есть которая есть у нас в продаже, о которой, буду говорить, он привязывается к веку. Все а вся психология заканчивается, когда появляется уверенности в системе. А вот с этим я не согласен. Причем тут психология и уверенность в системе. Вы никогда, ну, во-первых, в системе никогда нельзя до конца быть уверенным. Любая система может в какой-то момент по разным причинам, по ошибке алгоритма, не учета каких-то моментов в алгоритме при изменении биржевого рынка может вести, начать вести себя не так как вела до этого и вы никогда не будете уверены на сто процентов что ваша система заработает вы в этом уверены когда ваша система приносит плюс 5% процентов в месяц там плюс сто процентов в год когда ваша система вдруг дала просадку 50 процентов я уверен вся ваша уверенность и надежность вашей системы не а уверенность в вашей системе испарится. У каждого, опять же, этот процент просадки, который он может выдержать, он тоже абсолютно разный. То есть я могу и 90% по какому-то счету просадку выдерживать, и, ну, если я понимаю, почему я это делаю. А для кого-то 5% это уже критично. Ну, для них уже, наверное, больше подойдет торговля облигациями. Брокер так не знает, когда вы привязываете к, к вику робота. Он не знает и не видит этого, потому что вы это делаете непосредственно на своем терминале. И отправка у вас идет от транзакции абсолютно без всяких там указаний, что этим робот делает, а не вы. Ну, доверять. Я считаю, что роботу лучше доверять, чем себе, вот именно в таких ситуациях, когда речь идет о контроле. Ну, про это сейчас тоже хотел подойти про это поговорить. Итак, причины неудач. Давайте я сразу все выведу. Первое. Я считаю, что почему новичков? Это вот непонимание основ биржевого рынка. Вот я говорил, показывал вам пример, что Люди начинают смотреть технический анализ и не заканчивают его. Вот технический анализ, если вы хотите торговать внутри дня, он просто является необходимым условием. Необходимые условия, чтобы зарабатывать. Но недостаточно. То есть, вот, но это как база. Если вы не знаете технического анализа, вам нечего делать на рынке. Технический анализ это и формация, это и различные э, изучения графиков. Ну это опять же, Технический анализ связан тоже с эмоциями, с психологией. Вот в курсе это есть, можете посмотреть. Если до конца дойдете, вы уже попадаете в те заветные, сколько там, 3-6%, которые достаточно мотивированы и готовы дальше продолжить дело э, идти к профитам. Отсутствие опыта. Это, вот, к сожалению, так. Э, многие очень появление двух-трех прибыльных сделок принимают за появление опыта но к сожалению не так опыт придет к вам не раньше там через полгода через год а может быть и позже торговля по интуиции нет ничего хуже чем торговать по интуиции при этом это если профессионал скажем может торговать у него эта интуиция уже на подсознании основана на каких-то ситуациях которые уже он пережил и уже знает и уже случались то торговлю по интуиции для новичка это однозначный путь в никуда Следующий навык, который важнейший навык для а трейдера, один из самых сложных это не торговать. Я знаю по себе, почему я не люблю вручную там торговать, открыл терминал, зашел в сделку, все начинается. Хочется что-то там сделать, хочется как-то там стоп подвинуть, профит переставить. И это очень сильно отвлекает от работы. Поэтому я стараюсь, если мне, ну, как бы, мне приходится торговать вручную, чтобы не потерять как бы. Не оторваться от рынка, не продолжать чувствовать там эмоции, которые испытывают трейдеры. Но это очень сложный навык не торговать. А это иногда очень важный момент. И этот навык вам может привить робот. Отсутствие стратегии. То есть, ну, это опять же фактически торговля по интуиции. И я уже говорил, с моей точки зрения, если у вас есть стратегия, ее всегда можно автоматизировать. Вопрос в сложности и в квалификации того кто будет этим заниматься и следующая неубиваемая вера в некий грааль грааль на, в, в мире трейдингу действительно существует но это диверсификация на самом деле это вложение в различные направления это вот, там, ну, скальперская там торговля внутридневная на акциях на облигациях инвестиции спекулятивно, то есть вот наличие различных систем, различных направлений это граль, который помогает трейдерам выжить и боязнь проигрыша вы должны, когда заходите в сделку четко понимать, вы зашли, чтобы потерпеть убыток, если вы заходите чтобы заработать у вас эмоции будут всегда выбивать из колеи так вопросы давайте посмотрим делание посадки в непонимании отрастет ли обратно вот я считаю, что это абсолютно неважно, отрастет или не отрастет, какая вам разница, и у вас есть стратегия. Вы входите, поставили стоп и профит. Если ваша стратегия прибыльная, вам все равно отрастет, не отрастет. Вот это плохой момент, когда спекулянт превращается там, в интродейщик, а потом в инвестор, потому что он не поставил стоп и остался в убыточной позиции. Почему-то очень мало кто остается в профитной позиции очень долго. А почему-то все всегда хотят пересидеть просадки. А нужно поступать абсолютно наоборот. И это скорее даже не знание, опыта, это дисциплина. Ну, знание тоже, скажем, знание технического анализа это тоже нужно. Вот, скажем, причины, как лечится эти проблемы. Это дисциплина. При помощи, как бы самостоятельной, либо при помощи робота, ну и изучение основ рынка. То есть это хотя бы необходимые условия, которые нужны для того, чтобы на рынке закрепиться какое-то время и там остаться. Теперь давайте перейдем а, к профессионалам. Посмотрим, а что у нас с профессионалами. Потому что, ну, профессионалы, я так понимаю, здесь у меня в кавычках, потому что действительно. Если у вас все хорошо получается, вы довольны своими результатами, вас здесь не должно быть. Вам нечего здесь делать, вы будете продолжать, будете самостоятельно нарабатывать какие-то стратегии. То есть вы должны, на самом деле, вы поймете, что действительно огромное количество там, базовой информации есть в интернете. Когда вы перешагиваете какую-то черту, больше ничего бесплатного и на халяву найти невозможно. Все рассказывают об одном и том же, с разных сторон кто-то правильно кто-то неправильно потому что вот люди не перешли эту черту как только ты переходишь какую-то черту у вот дальше я мне приходится все собирать по крупинкам самостоятельно или консультируются уже там действительно у людей которые на рынке не один год и которые могут чему-то меня научить то есть это действительно люди которые зарабатывают с которым там, я работаю в плане создания каких-то автоматизированных систем. То есть очень много ну есть трейдеры, которые просят создавать какие-то системы и для, для их целей не, непосредственно под них. И это самое важное, самое интересное общение, потому что здесь вот мы получаем взаимную выгоду. То есть они получают автоматизацию их систем, а я получаю какой-то опыт и какие-то идеи, которые я могу тоже применить в каких-то других вещах, каких-то других направлениях, в своих стратегиях, которые я делаю непосредственно для себя. Ну, технический анализ отличается от фундаментального, но если кратко, то технический анализ смотрит исключительно графики цен, смотрит, а фундаментальный анализ смотрит непосредственно компанию, как она работает. То есть тот, кто занимается инвестициями, может не использовать технический анализ. Но кто-то, кто занимается внутридневной торговлей, не может не использовать технический анализ. Ну хотя можно торговать по стакану, скажем. Есть такой вариант. Но это уже отдельная стратегия. Итак, у профессионалов также есть свои проблемы. И это основное, это непосредственно применение стратегии. Постоянное желание ее как-то подкрутить, улучшить. А на самом деле нужно как-то остановиться и делать... Ну, хотя бы дать возможность системе поработать и совершить хотя бы там по ней. Ну, минимальное количество для оценки, я считаю, это 100 сделок. Если вы 100 сделок не совершили по вашей стратегии, вы не можете сказать, прибыльная она или убыточная. Технические проблемы при торговле тоже случается визуальное тестирование стратегии. Нет ничего хуже, чем тестировать визуально. Только чтобы не было субъективного фактора. Визуально глаз так устроен, что он откидывает убыточные стратегии и оставляет прибыльные. То есть визуальное тестирование, оно неприемлемо. Почему я люблю автоматизировать стратегии, там можно действительно четко протестировать на истории. И вот именно это основной плюс роботов. Возможность тестирования на истории. Есть будет стратегия при форс-мажорных обстоятельствах. Ну, вот скажем, как вот сегодня там были планки. И на планках, то есть на... когда рынок биржа останавливает торги. Могут происходить различные форс-мажорные обстоятельства, которые стратегия может не учитывать по той простой причине, что, например, это никогда трейдер не встречал в своей практике. Вот такие моменты, они тоже случаются. И на таких, в таких моментах можно это здорово очень, ваш счет может пострадать. Ну и опять же, да, последний момент, это эмоции, эмоции, еще раз эмоции. Они будут вас преследовать всегда. Ну, как лечится, все точно так же. Дисциплина, автоматизация торгов, историческое тестирование строго по формулам, анализ фосмажорных случаев. Такие достаточно банальные рекомендации, но, к сожалению, без этого никуда не денешься. Трейдинг кон. с одной стороны, все очень просто, а с другой стороны, психология она играет здесь ну, ключевой момент. Теперь вот какой процент, очень часто меня спрашивают, можно гарантировать. Но я считаю, что нужно отталкиваться вот от торговли облигациями, облигаций федерального займа. Государственные облигации. Ну, в текущий момент, вот последний раз, по-моему, где-то около 60 процентов Я что-то брал облигации 7%, а не давали годовых. То есть, вот это процент, то есть вот 5-10% это то, что вы можете гарантировать. Государственные, муниципальные облигации. Все, что свыше, везде у вас должен быть присутствовать риск. Потому что если риска там вы зарабатываете 30% годовых, и вам кто-то говорит, что у вас нет риска при этом, это обман или самообман, если вы так считаете. Вот что можно гарантировать? Если государство не обанкротится, можно гарантировать вот такой доход. Все, что свыше, где-то должен присутствовать риск. А в Фосмаржон, случай случае с планкой, ну, это простой случай. То есть вы, когда открываете позицию, они можете ее закрыть, потому что торги остановились. То есть вы открылись, там по 100 рублей купили какой-то инструмент, ну или давайте, начать. купили да по 100 рублей, дальше цена пошла против вас, торги остановили, вы не можете продать, потому что торги остановлены. А через какое-то время открывается рынок, уже планку подвинули, и рынок открывается там по 50 рублей. Ну я так грубо привел, то есть планка сдвинута, и рынок сразу гэпом открывается в течение дня намного дешевле, и вы никак уже этот Не можете покрыться, потому что вот форс мажорные обстоятельства, остановка торгов. Но это еще хороший форс-мажор. Бывает форс-мажор, когда сбой биржи, вот тогда все гораздо интереснее. Тогда вообще непонятно, что надо делать. И я такие ситуации застал, когда на этом здорово погорели. Ну, слава богу, меня это миновало. Следующий по поводу, ну, такого момента, что там роботы или ручная торговля, но это можно говорить об этом вечно. Это вещи, которые друг друга не исключают. Можно торговать вручную и использовать автоматизацию. И если есть возможность автоматизировать, то можно это и нужно это делать. Теперь давайте уже все-таки поговорим по контролю эмоций при помощи автоматизации. Ну, я считаю, что существует два таких основных способов, это можно взять дисциплину и контроль эмоций самостоятельно, но здесь вас будет подстерегать то, о чем я уже говорил, это, соответственно, вот этот болевой порог, вот эти эмоции, которые могут в какой-то момент взять и отключить ваш мозг, и вы просто потеряете контроль, хотя раньше всегда вы справлялись с собой. И второй это поручить контроль а, роботу, в частности, сейчас вам покажу риск-менеджер который может контролировать вас и может вас просто не дать вам вот это, войти в этот тильт и будет вас держать за руку. Это гораздо лучше, чем какой-то ментор, ментор там, или тот, кто там следит за вами, потому что он подходит к вам время от времени. У меня была такая ситуация, я доторгал да, под контролем, и мне хватило 15 минут, чтобы избавиться от 30% там, сколько своего счета, и никто за этим не уследит. А робот может. Если бы вот у меня тогда был бы вот этот робот, который я создал э, через несколько лет, мне, конечно, было бы гораздо более комфортно торговать. Я думаю, что я быстрее пришел бы. Э, прошел бы тот путь, который пришел до там, профитной торговли. Ну, в частности, я говорю про торговлю там внутри дня, в стакане. Э, гораздо проще. Но, к сожалению, тогда ничего подобного не существовало. И этот робот только появился через много лет и... Постепенно именно трейдеры как раз его оттачивали, добавляли необходимые функции, которые на текущий момент ну, какие-то появились, какие-то выпали, потому что не использовались. Вот я могу покажу сейчас типичную ситуацию торговли, которая случается очень часто. и У меня такие ситуации очень часто были. Красными обозначены сделки трейдера. Трейдер начинает торговать, он ищет какие-то точки входа, он торгует спокойно, и в какой-то момент он попадает на хороший профит. Вот здесь хороший профит, и зарабатывать больше 15 тысяч в данном случае. Вот этот профит, он очень опасен. Вот если я говорю про себя, я очень часто именно такие сделки совершал до обеда. А если там в 12 часов ты закрыл хороший профит, что тебе делать до вечера? И начинаешь. А рынок, например, держился куда-то и ушел в такой спокойный режим, боковичок. И днем особенно бывает боковичок. А что делать до вечера трейдерам? А он сейчас на позитиве, он на эмоциях, он продолжает считать, что если одна такая супер сделка, он сейчас другую супер сделку сделает. И приводит это к тому, что вот постепенно одна небольшая убыток, убыток, убыток, потом чуть-чуть заработал, о, дело пошло. И трейдер начинает немножко больше рисковать, потому что от профита уже отошли, и начинается убыток за убытком. То есть где рынок стоит в боковике, окажется, что должно все так же продолжаться. И, наконец, трейдер уходит вообще в большой минус. Это очень часто случается. Я думаю, что среди вас есть такие, которые с этим знакомы и знакомы не понаслышке. И, соответственно, как с этим бороться? Бороться при помощи трех лимитов, как раз, которые входят в робот Manager. Это и есть простой лимит. Так называемая такая жесткая страховка. Вот минус 10 тысяч рублей вы поставили. И, по крайней мере, больше этой суммы вы не сольете. Но это очень неприятный момент, когда вы из плюс 15-20 тысяч уходите в минус 10. То есть это огромный убыток. Здесь нужно использовать подтягивающийся лимит, который работает как трейлинг стоп. Заработали, лимит подтянулся. Хорошо заработали, еще подтянулся. И вот это уже спасает вас и спасает вас уже очень часто после хорошего профита в положительной зоне. Все у вас останавливаются торги и вы отдыхаете до следующего дня чтобы не слить и вот этот хвост, чтобы он вам ваш депозит не попортил. И есть еще дополнительная функция сохранения профита. То есть здесь все измеряется там в лимиты дня. Вот, скажем, заработал я, лимит у меня 10 тысяч, минус 10 тысяч на день, заработал я бы 10 тысяч сделки, и у меня сохраняется, скажем, 70-80, там 90% своего, моего депозита. И эта функция как раз позволяет отсечь. Если дальше вы начнете опять супер зарабатывать, ну отлично. Но это позволяет вам отсечь вот эти вот мелкие сделки, которые очень сейчас связаны даже не с вашей торговлей, а с тем, что рынок немножко изменился, что он сделал какой-то рывок, дальше уходит боковик, Это нормальная ситуация. Вот в чем она помогает. Теперь давайте уже покажу, как это все. А какие параметры? Ну, параметры, на самом деле, параметров не очень много. И вот параметров это ограничение убытка на день. Ограничение по количеству сделок, пауза, чтобы вы отдохнули после серии убыточных сделок. там Вот эти три типа лимита, этого достаточно, чтобы держать вашу эмоции под контролем. Я могу показать вам конфигуратор. То есть вот настройки параметров, какие есть. Могу сейчас увеличить, если плохо видно. Сейчас, скажем, лупу включим. Вот побольше. Я думаю, что так лучше видно. То есть, вот основные сделки. Робот, если кто, не знаю, может быть, использовал старую версию, сейчас сделан уже для двух секций, они причем независимо рассматриваются и контролируются. Это рынок срочной секции, форс, и фондовой секции. То есть вот вы основное, что задаете, это лимит на день. Задаете количество сделок. Очень часто, когда у вас ограничение там 5 сделок на день, вы начинаете более тщательно выбирать каждую сделку. Для многих, там, если их ограничиваешь, там, тремя сделками в день, они торгуют хорошо. Как только не ограничено, делают один-две хороших сделки и начинают потом заниматься ерундой. Уже непонятные, какие сделки совершают. Абсолютно не по стратегии, не по тому плану, который себя рисовали изначально. И функция сохранения профита. Вот эти функции подтягивающийся лимит. И функция сохранения профита, которая сохраняет определенный процент от вашего депозита. То есть вот такие достаточно простые ограничения, они очень эффективно работают. В какой-то момент было их больше, и осталось все только вот самое. То, что действительно работало и проверено временем. Ну вот, отличие, я уже сказал, это контроль двух секций одновременно и независимо. Более упрощена там настройка при переносе позиций. Попроще стало настраивать работу с едиными счетами, потому что много их появилось. Есть возможность не учитывать опционы, потому что опционы это вообще отдельная тема. И очень часто опционные позиции, они просто у трейдера там сохраняются достаточно длительное время, там несколько дней, может быть, недель. И их можно не учитывать. То есть иметь опционы на счету и при этом торговать. Ну и, соответственно, новые все видеоинструкции появились. То есть, для любого неподготовленного пользователя самостоятельно есть возможность все это настроить. Ну, давайте. Перейдем к вику. Давайте сейчас посмотрим вопросы. Ну, в гэпи да. Лимитка может не, испол... не исполнится конечно. Если рынок открывается ниже, если лимитка стоит против рынка, то она, соответственно, ну, смотря, что вы хотите лимитка. Если вы хотите лимиткой купить, а рынок падает вниз, конечно, она исполнится. Но если у вас стоит лимитка на продажу. А рынок открывается ниже конечно она не исполнится останется наоборот далеко там вверху в стакане то есть если вы стоите вам нужно догонять рынок конечно она не исполнится если вы против рынка стоит стоите тогда вам не нужно эту лимитку исполнять вы еще больше заработаете и рынок идет в ваш сторону так три стрелки про стрелки не понял про какие стрелки так все нормально едем дальше открываем терминал quick Соответственно, сегодня я не смогу показать вам фондовую секцию, поскольку она закрыта сейчас, она уже не торгуется. И, кстати, я сегодня так на ней не поторговал. Давайте сейчас открою, покажу, как выглядит вообще вот сам табличка, которую робот выводит. Вот у меня запущен риск менеджер и параметры, которые здесь присутствуют. Так, давайте опять лупу включим. Так, вот так вот видно. Вот текущие лимиты. Отдельно смотрим колонку ford сейчас. Вот маржа задень. Маржа задень у меня составила там три с небольшим тысячи. Поторговал я, чтобы сегодня продемонстрировать все это. И внизу вот посмотрите, максимальная маржа у меня 5 с лишним тысяч То есть обидно, вот 2000 у меня потеряно. И если дальше буду продолжать торговать, то сейчас вот у меня, видите четвертая строчка маржа за день и лимит стоит минус 1000 рублей. То есть вот я себе на 1000 рублей на день задал, несмотря на то, что я в плюсе, мне все равно я могу идти и потерять 1000 рублей. Это обидно. Вот как раз давайте сейчас поставим. Здесь я ставлю галочку, галочку подтягиваюсь лимит. Сохранились. И видим, что маржа, опять четвертую строчку смотрим. Маржа, соответственно, ну, она также осталась, потому что сейчас сделок нету. И уже лимит подтянулся. подтягивать лимит подтянулся на 2000 с лишним. То есть вот теперь уже я уже не потеряю, по крайней мере, денег, и точно я заработаю. То есть меня робот остановит, плюс там небольшой будет там проскальзывание. Ну, даже 2 200, там 200. То есть эти деньги фактически у меня в кармане. Я их уже не потеряю. Но есть еще функция сохранения профита. Я же все-таки максимально маржа у меня было пять с лишним тысяч. И обидно это терять. Вот мы включаем функцию сохранения профита, например, 70%. Сейчас, секунду, я поставлю. Сохраняем. И вот видите, теперь меня уже даже закрыли. То есть, если у меня стояла функция изначально, уже 3.659 мой лимит на день, и меня бы закрыли бы уже, робот меня уже закрыл бы. И я заработал даже больше, чем сейчас. И не было возможности торговать. Так, ограничение как по торговле. Давайте сейчас я отключу. Очень неудобно работать с лупой. Сейчас я выставляю, отключаю демо-режим. Нажимаю сохранить. И у меня идет, вот параметр я применил. И у меня идет блокировка при помощи лимиток, которые стоят очень далеко от рынка. Достаточно далеко, чтобы они вот не сработали в моменте. И Теперь я вот, давайте беру. Ставлю по обычному стакану там, 20 контрактов, 20, и пытаюсь открыть позицию. И у меня выскакивают сообщение э, «Нехватка средств по лимитам клиента». То есть у меня нет нету свободных денег, я даже не могу открыть позицию. Если эти заявки снимаю, ну, соответственно, робот начинает их снова ставлять. И тут уже какая-то возможность о торговле. Не идет. вот такая ситуация. Робот контролирует меня и не дает мне, соответственно, сливаться. Сейчас я отключу, подтягивающий лимит. У меня, соответственно, сейчас применится параметры. И все заявки сняты, и у меня торговля снова, снова разблокирована. Разблокировано. И здесь вот можем сейчас поторговать. Здесь вот второй у меня здесь выведен робот-помощник. Хорошо они очень работают, связки удобно для выставления стопов. Почему связки? Ну, смотрите, я захожу там в позицию, покупаю, и у меня сразу вставляется, видите, лесенка профитов. То есть, вручную я вот эту вот, такую лесенку достаточно сложно выставить, а вот в автоматическом режиме очень удобно. Причем здесь робот автоматически контролирует, сколько у меня позиции открыто, Сколько у меня профитов, сколько у меня стопов. То есть я здесь все могу настроить. Если я ставлю свой профит поближе, то, соответственно, робот... Ну, сейчас вот у меня стоп сработал. Видишь, робот, робот меня автоматически закрыл, все заявки убрал. У меня здесь просто стоп коротенький, сейчас очень рынок волатильный. Соответственно, стоп – это, опять же, контроль ваших эмоций. Если бы у меня стопа не было, и вот сейчас я вошел выдумал и думал, а может быть мне подождать. И рынок пошел против меня, я терпел бы, терпел бы, терпел бы убытки. А сейчас я, ну вот потерял. Сколько я потерял? Ну, немножко я потерял на этом. Но все равно я в плюсе. Я зашел в позицию, получил убыток, но я снова остался в плюсе. Ну, я сейчас зашел просто случайным образом. То есть вот, соответственно, сейчас побольше стоп поставим. Это очень удобно. Вы здесь сосредотачиваетесь только на анализе графиков. И вы уже не думаете, что вам там нужно что-то выставлять. Зашли в позицию. Вот у вас стоят уже стопы, стоят профиты. И вы ждете только, что у вас сработает. Вот, зашли. Первый профит сработал. Если будете все это вручную делать, ну, во-первых, можно ошибиться. Во-вторых, это медленно. То есть а выставление профитов. Это очень удобно, потому что это не стоп-заявка. Здесь вы без проскальзывания ваши профиты срабатываете. Если выставлять тейк-профиты, здесь уже будет некое просказие. Ну, вот у нас позиция закрывается. И самое главное, что я здесь могу оставить в такой ситуации, потому что у меня работает робот, он меня контролирует полностью, чтобы у меня мои стопы профиты вовремя снимались. Если сработает стоп, удаляется профит. Если сработ, э, сработал профит, стоп корректируется. То есть, вот это уже а так гораздо проще работать и торговать. Так, здесь я шорт открыл. Ну, пусть позиция останется, она не принципиальна. И здесь вот у меня видна маржа в сделке, у меня сейчас 95 рублей. То есть, я в сделке сейчас в плюсе, я зарабатываю. И плюс вы здесь видите, комиссию можете учесть, все очень удобно. Все меняется онлайн, вот при помощи такого вот конфигуратора для настройки параметров. А, далее, какие-то вопросы есть а, по поводу ролика относительно возможной форс-мажорных а, ситуаций. Ну, кстати, интересная тема, может быть, а, какой-то ролик я запишу. А, идея хорошая. Если какие -то есть какие-то есть такие идеи, присылайте, на пусто с удовольствием а, сделаю, запишу и поделюсь с вами, выложу на канал YouTube. А, цены, цены, соответственно, ну, сейчас... В конце проценты а, расскажу. А, ну тут вопрос а, очень простой. Очень вот, часто приходят люди, которые торгуют на достаточно большие суммы, там, по, у них там по 500 там, тысяч на счету, и говоришь, там, вот робот стоит там 10 тысяч рублей. Они говорят, о, на это дорого. То есть 10 тысяч недорого, потом начинаешь спрашивать, а сколько ты заработал в этом году, там, как у тебя торговля, и оказывается, что торговля идет прекрасно. То есть человек слил там 30% от своего счета то есть у него был там 700 тысяч а стал 500 тысяч 200 тысяч слить на своих эмоциях это нормально а 10 тысяч это достаточно дорого для человека и при этом человек действительно также не ничего не приобрел также вот ушел и продолжил также торговать самостоятельно сам боролся поддерживал свою дисциплину и Насколько я помню, тогда слил еще сколько-то от своего депозита. Не знаю дальше истории, чем это закончилось. Ну, то есть он слил еще гораздо больше, чем стоит робот. То есть при там, депозитах 50-100 тысяч, а купить робот можно за один день. Так, стоп у кого? Стоп подтягивается, может подтягиваться, во-первых, речь идет о лимитах в риск-менеджере или о стопе именно в роботе. То есть риск-менеджер, он контролирует ваши а, лимиты в торговле. А робот-помощник, вот супер-смарт, у него есть все возможности по подтягиванию, И трейлинг стоп, это может быть и стопы виртуальные, которые вообще не выставляются в стакан, а просто отслеживаются. Это может быть многоуровневый стоп. А, то есть тут возможностей много, настроек много. И вот эти все технические моменты, они все в видеоинструкциях подробно рассмотрены. Тут надо просто один раз это все просмотреть, понять для себя. Возможно выбрать какой-то один из режимов, они а все. И с ним уже работают. Вот по поводу работы робота. Но остается основной момент, почему многие говорят, что ну и что, вот я беру там захожу в сервисы и лоу скрипты, беру робота риск менеджер и отключаю его. Все, у меня робот перестал работать. Да, действительно такая ситуация возможна. А что для этого нужно делать? Для этого есть очень простая схема реализации, что можно сделать в этом случае. Давайте квик сейчас я закрываю. Реализуется это следующим принципом. У вас есть рабочее место, где вы торгуете. Там у вас установлен торговый квик. Там же вы можете установить супер-смарт, там, там, который выставляет автоматически стопы и торговать. Здесь же ставите демо-риск риск-менеджер э, в демо-режиме. Что значит демо-режим? Он никаких действий над вашим счетом не совершает. А вы видите ту такую же табличку, она вам показывает, там, сколько вы заработали, сколько вы потеряли. То есть вы как бы себя контролируете, у вас все под контролем. А вот боевой вариант ставится на удаленный сервер. Ну, удаленный сервер это может быть любым компьютером, к которому вы не имеете доступа. Есть всегда заинтересованные люди, что вы не слились. Это может быть ваш друг, там жена, там, брат и так далее. Поручите им, то есть вы устанавливаете, один раз настраиваете параметры для контроля, вот при помощи конфигуратора. Настроили те параметры, сколько вы хотите. Хотите вы там не больше пяти сделок в день. Хотите вы терять в день не больше тысячи рублей. Делаете вы там себе подтягивающий лимит и сохранение профита, скажем. Вот заработал я три вдруг. три лимита в день. Удачный день, я заработал 3000 рублей. Все, я хочу эти деньги сохранить там 80% этого профита. Все. Я такие параметры сохраняю. И все это установлено на сервере. Все. Пароли у вас нету. И если у вас случился хороший день, вы заработали, все у вас Робот просто заблокирует, он может как убытком забрать, заблокировать, так и по профитам. Все, вы заблокированы, и, соответственно, у вас больше нет возможности, э, не, нет возможности торговать. Все, вы не, не, никогда не уйдете в тильт вы всегда будете под контролем держаться. И для этого вам не нужно время, для этого вам не нужно тренировать там силу воли, там другие там супер качества. Для этого достаточно установить робота. И удаленно его, скажем, я часто использую даже не сервера, я использую там старые компьютеры, которые вполне хватает для того, чтобы установить вот в боевом режиме такие вещи. Эксперименты проводили, и это работает реально. Вот как раз, да, без дисциплины отключишь робота. А вот здесь возможности отключить робота и, к сожалению, нет. А обучение работы с роботом, оно входит, естественно, в стоимость, потому что вы полностью получаете видеоинструкции, там вот для, например, вот чтобы посмотреть обед Супер Смарт, там, по-моему, порядка там 5-10 там, различных видео, вы просто выбираете режим, в котором хотите работать, скажем, с реальными профитами и стопами. Там. И там подробно все описано, как настроить, как там перенос без убыток работает, там, как все это сделать так, чтобы это нормально работало, все есть. То же самое риск менеджер, то есть каждая эта функция, она подробно описана. Вот также вот эти типы лимитов подробно описано, как они работают. Вы должны естественно полностью понимать, как все это будет у вас функционировать. Есть демо версия, можно на сайте скачать демо версию и посмотреть. Вот здесь вот в разделе демо Здесь можно скачать, вот, соответственно, есть список из 14 роботов. Так, здесь у нас что-то защита. У меня вот не всплывает это. Firefox тут глючит. Здесь вот формочка должна у вас появиться. при помощи которой вы заполните, и она у вас будет видна. Так, вот надо отключить здесь защиту. Потому что с фар... обещали они исправить. Писал я уже в поддержку. Вот здесь форум, вот она появилась. То есть иногда нужно отключить дополнительную защиту. Слишком много сейчас защит, что защищает нас не от того, от чего нужно. То есть какие-то глюки какие-то пролазют э, вирусы. А программы, которые сделаны так, чтобы было удобнее, почему-то они блокируются. Ну, лишь бы как бы это давало свой результат. Вот, и вы можете... Под, э, попробовать. Риск менеджер, сейчас еще пока старая версия, но в ближайшее время постараюсь сделать, чтобы она обновилась. Будете уже последнюю версию, сможете попробовать. Риск менеджер в демо режиме отличается тем, что он не совершает действий над вашим счетом. Для очень малого количества людей этого хватает. То есть человек запускает на своем компьютере и, соответственно, просто смотрит, он ему красным подсвечивается, давайте посмотрим, что там у нас в квике. Сделка закрылась. Да сделка у нас закрылась, а нас заблокировала. Мы видимо там лимит превысили и нас заблокировала. А я знаю почему, потому что я поставил подтягивающий лимит, когда демонстрировал эту возможность. Все, у нас заблокировала и поэтому стоят вот блокирующие заявки. Ничего, никаких заявок действий над счетом не будет, но будет вот подсветка. Вот я сейчас переведу в демо режим, заявки я могу. Сейчас я перевел робота в демо-режим, сохранил, снять активные заявки, вот их нет, и идет подсветка, дневной лимит. Очень мало кому это помогает. Вот блокировка лучше помогает. Установка на сервере, стопроцентная гарантия, что вы в тильт не войдете и вас будет контролировать робот. Здесь вот я привел еще по ценам. Ну, самый простой вариант это какой-то старый компьютер использовать. Который вполне для этих целей подойдет. Вот вверху это вот то, что рекомендует использовать сам Quick. Intel Xeon 3.2 ГГц, 2 ГБ памяти, 10 ГБ свободного места. Реально хватает и 1 ГБ, реально хватает. Вот у меня Core White 3 работает. 3,4, 4 правда, ГГц, 4 ГБ памяти. И этого более чем хватает. И тут можно запустить даже не один, а там 5-6 Quick. Единственное, вот сейчас восьмой вышел, он только под 64-битную архитектуру Windows подойдет. У кого же устаревший, надо, ну, потихоньку надо переходить. Ну, на восьмерку у меня отдельное там видео есть. Я не сторонник быстрого перехода, я еще вот с брокером открытия на семерке работаю, хотя у них восьмерка, наконец, появилась. И прекрасно себя чувствую. То есть мне семерка более чем устраивает. Не увидел я супер там скоростей. Все равно весь этот дизайн квика так устроен, что... Все равно он для внутренней такой торговли, там, совершения сделок хватает и семерки. Для высокочастотной торговли не хватит и восьмерки, и там, и девятки, я не знаю. То есть, оно квик будет очень неповоротливый и медленный. По цене, вот если сервер, то я смотрел вот внизу, приведен вариант из серверов, которые я использовал, многие использовали. Цена-качество вполне соответствует, уж там от 500 до 1000 рублей в месяц можно найти конфигурацию которая вполне потянет ваш квит. и вполне там можно будет все это устанавливать но с Linux никогда не работал вот тут я вопросы смотрю так поэтому не знаю windows вполне устраивает в принципе наверное вот все что я хотел рассказать также ну как обычно подготовили небольшие бонусы для участников есть, соответственно, два робота, которые вы в личном кабинете можете увидеть в курсе. И специальная цена для вас будет со скидкой 20%. Код купона перед вами. Давайте сейчас я его на, на всякий случай запишу. Smart риск 20. Сразу говорю, этот код купона нужно вводить не на моем сайте. Это нужно вводить и заказывать через личный кабинет. Соответственно, красного циркуля. То есть там это все есть. По ценам вы можете посмотреть цены. Вот без скидки есть у меня на сайте. Роботы-помощники здесь в помощниках есть и суперсмарт, и есть Риск менеджер. Вот риск менеджер открываем. Соответственно, здесь вот внизу есть еще раз подобное описание. И цена. Значит, суперсмарт 12 900 стоит. Риск менеджер 8 900 Соответственно, с 20% скидки вы можете заказать э, данных роботов. Код купона при заказа на моем сайте не действует, сразу предупреждаю. Соответственно, предложение это будет э, ограничено по времени, оно действует до конца недели, недели, поэтому не затягивайте и можете этим воспользоваться. Если вы действительно хотите э, серьезно подойти профессиональной к торговле если у вас есть проблемы с эмоциями то этот робот он вам сэкономит денег на самом деле в долгосрочной перспективе один раз войдете в тильт можете получать легко обнулить а робот вот супер -смарт, ну действительно данный робот он практически все возможности поддерживают, которые трейдеры могут потребоваться для торговли то есть все площадки поддерживаются. это может быть там автоматически там удаление заявок это и переворот там стоп с переворотом то есть куча всех возможностей я даже ну, не хочу сейчас просто тратить время просто рассказывать но ну, какие соответственно могут быть ситуации вы просто в видеоинструкции инструкции все подробненько расписано так три дня получается да на скидку так, вопросы. Задавайте, какие есть вопросы. На все сейчас готов ответить. Давайте посмотрим. Будут ли работать роботы с терминалом через Quick? Какой робот, который? Но ну, смотрите, значит, робот вы запускаете в Квике. Где вы торгуете, через мобильное приложения или через другое, без разницы. Потому что все эти роботы, они смотрят за вашей ситуацией на вашем счету, на бирже, что у вас есть. там. То есть вы можете запустить все это в квике, торговать через любой там коннектор, через любую, любое приложение. И все это будет работать. То есть вы настраиваете все это в квике, и все будет работать, потому что э, робот там по уставлению стопов, он смотрит только вашу позицию риск смотрит вашу таблицу сделок, то есть все, что есть в квике. Смотрит вашу позицию на бирже. То есть, эту информацию он берет из квика, поэтому будет, соответственно, работать. Ну, по поводу того, мало ли времени на скидку, если вам это нужно, вы это берете. Если вы хотите продолжать самостоятельно поддерживать дисциплину, вы вам, соответственно, и не нужно эти приложения, продолжайте работать. Связаться можно со мной по скайпу, по телефону. Есть, соответственно, страницы на сайте, страницы контакты, там все это указано. Можно пообщаться. Самый оперативный вариант это через почту написать, потому что телефон может не работать. Я на следующей неделе планирую улететь в Таиланд. И, соответственно, там телефон может не работать. Тогда по скайпу или ну по почте соответственно техподдержка в любом случае работает все функционирует все роботы будут доставлены вам вовремя если вы захотите их заказать пишите звоните и всегда рад буду пообщаться какие то есть предложения по работе Позже всегда открыт к общению всем спасибо за внимание отдельная благодарность платформе красного циркуля сегодня вот видите у нас никаких сбоев в прошлый раз у нас подвисал соответственно термина комнаты комната подвисала в этот раз с другого компьютера вещаю и у нас ни одного сбоя не было все было отлично переживайте это я за вас переживаю а там будет все хорошо надо переживать за свои счета и я надеюсь что мы используем, сможем использовать кризис для того, чтобы свои счета пополнить и увеличить свои депозиты. Всем спасибо. Приходите на вебинары, на сайте можете смотреть. Любой там вебинар, который я буду проводить или на своем канале и на канале Красного Циркуля, на сайте буду вывешивать обязательно баннер. Все. Всем спасибо. До свидания.